снимать. Вот. Сейчас я вам же отблагодарю вот это, э, то, что вы ждали. Давай, Давайте мы вам дадим продукты. вам, а вам же надо. В стране. Главное, чтобы вы за русский мир держите. За Путина. Держите. Да, вам да, надо. Да. Держите, держите. Держите. держите, держите, держите, держите. держите. Давай, давай. давай, держите. Давай, держите. держите пакет. Слава Украине. Берите, берите